Картинку на <къем> прошлом стриме решили забраковать, этот самый, но выложили, и надо сейчас будет озвучить. Цифры да, не будем, конечно, читать, классная. но... Вот, чтобы это было понятно. Да, вот в каких-нибудь муниципальных образованиях спрашивают. Серия номер паспорта. Такой-то, ИНН, такой-то, СНИЛС, такой-то, водительская, такой-то, медицинский полис, такой-то, QR-код есть. Вы что, мне хотите цифру приписать? Это же цифровой гулах! А цифровать всех захотели, да? Вот, понимаете, вот думайте, елы палы. Вот Цифра так. кругом, все это, это дело. Свера, код давно. столько. Вот. А вы эпизодически начинаете выть, когда вам делают вот этот вброс по поводу этого QR-кода или вот этих новых, так сказать, паспортов, которые там на пластике или еще где-то. Да во всех этих документах вы давно проходите под вот эти вот буквенно-цифровыми этими обозначениями. А может вообще под цифровыми, это не суть важно. Вот, поэтому не войте, а подходите ко всему здраво. Вот это как в этом, про кого, про козленка, про кого? Ну, всех посчитал. Ну, да. Который. Так, полетели. Вот, машина, зверь. Вот это больше ничего не надо. Вместительная, Зачем еще мощная, большая. Волга, песня просто. Как в ней хорошо. Я вот высокий, метр восемьдесят три. Я в Волге когда-то в такси ехал. Прекрасная машина. У меня коленки помещаются сзади на сиденье. Это просто так удивительно мне было, так комфортно мне ехать было. Вот, что значит нормальный автомобиль. Что это? Нормально там все влазит. Да вроде половина этого нет, влазит. Нет. Нормально, хорошо. Не надо не трогать. Так, ладно. Вот все. Зачем придумывать еще какие-то мототени? Ничего, оно тут абсолютно, шире. ничего абсолютно не нужно. Вот. Вот. Только немножко модернизировать, если что-то прогорело, там, менять. Ну, это ж машина для всей семьи. На дачу что-то туда зафигачил, блин. Я ж опять же ж удивился. Когда там мы. По-моему, на кладбище ездили, тоже Волгу заказали такси. И туда да. лопата влазит, блин, чуть-чуть на наискосок вот так вот в багажник влазит, а сюда можно, блин, я не знаю, в дом перевести весь собой. с собой, мебель, какая вместительная, ну опять же экспорт, блин, автоэкспорт, USSA, блин. Да, давай дальше. Так, штукатурка баритовая, рентгенозащитная штукатурка баритовая по выгодной цене от производителя защищает от гамма и близкого ему по рентгеновскому излуче... рентгеновского излучению. Вот Представляете, оформление. на ее насчет этих самых, да? Вот. Как на этом зашибают баблосов на тупых этих, которые думают, что, что будет, будет ядреная война, да. и вот выжить вас поможет это что самое, не плиточка, намазал. да, или как этот стебался Юра Тимовский, использованными салфетками космонуфты, да, э, прячутся от этого космического излучения этого, а тут штукатурка под Хоть поможет. не использованными презервативами это было. Вот, а давайте я вам расскажу из этой самой, да, значит... Э, мы получали пароход, конечно, да, пароход, конечно, супер, ну, вот, о котором я говорил, до да, новейшего этого проекта, ну, вот, и, значит, там было даже заявлено, да, ну, а -а -а. это заявлено было, конечно, не э, самим конструктором, да, перед нами выступал генеральный конструктор этого корабля, вот, ну, а по спецификации, да, нам командования. командование, я уж не помню точно, да, то ли 10 километров от эпицентра ядерного взрыва мощностью, то ли 5 мегатон, то ли еще что-то такого, вы останетесь живы, только успейте эти самые, да, <свистит> э, успейте... <свистит> Не, не закрыть эти самые броняшками эти самые. Люки, ну, у нас был, люки, э, был почти гражданский иллюминаторы, броняшки отдельно лежали. Вот броняшки закрыть, вот и все, и вы уцелеете. знаешь, ты поднял Хреновин и упал сразу пепел. у нас на пароходе был этот самый, за, этот самый, как он? Замполит Замполит был этот самый, да, вот он выступал, он был седой весь, как лунь, вот, и говорил, что он седой с 18 лет, он служил срочно и был на этом же, блин, куда мы потом катались, на новой земле, на испытаниях какой-то там ядреной бомбы, ну, может, это даже царь бомбы, не суть важно, да, он пожилой уже был, вот, и вот он рассказывал, что этот самый, что он был на этих испытаниях и посмотрел, так сказать, вот этот же перископ, вот, на вот этот грибок и все вот эти дела. И сразу посидел на утро. Блин, вот такие вот пироги, блин. да. Это что касается вот этих ядреных и все такое прочее, штукатурки. Поэтому нехер баловаться с этой хренотенью, да. Вот, нехер баловаться. Это тотальный полный запрет вот, на использование вот этих, ну, хотя Какие бы они там, чем бы они не были, да, на самом, на самом деле, деле. просто страшное оружие уничтожительное. Чем бы оно там ни было. В виде оно боеголовки или другой какой головки. О, какая урожайная красота! Я особо хурмаш вроде, да, да? да? Я особо ее не люблю, но красиво. Вы видите, какие грози, да? Ну, земля родит, природа дает вам все. Ну, ешьте вы, жрите вы этот самый, да. Давайте мы установим, чтобы э, это плодоношение было вот круглое по кругу, Круголетно. по спирали все это дело шло, и чтобы это было везде, чтобы не нужно было вот этой матотени, да, всевозможной. Прележишь просто. Ну, прележишь какая. Вы гляньте, какие грузди. Виноград. В Одессе начались митинги против отключения электроэнергии. Глава Франковска предложил жителям многоквартирных домов сварить деревни. Ситуация тяжелая. Они задаются вопросом, почему у них несколько дней нет электричества. А в Альбупе есть. И назвал это форменной несправедливостью. Надеюсь, Генштаб услышит и поможет эту справедливость восстановить. Вот, ну наконец-то движуха какая-то. Ну хоть что. Да? Начали просыпаться Друзья. уже, да? Вот сжигали и... людей в четырнадцатом году. Как-то Одесса что-то не вздрогнула, да? Ни хрена. Вот. Ну, а как по, по собственной шкуре, ну я имею в виду, не, не, даже не по шкуре, чуть-чуть а почесали. Не, не эти какие-то некомфор, некомфортные, некомфортабельные условия стали. Света, нет, воды, там. Из зоны комфорта то, начали да, да, потихонечку да. выталкивать, да, и гуманно так это самое, да. Ну, уже, блин, как-то вот что-то не то. И уже главное даже не типа Рашка виновата, блин, а он, Львов херачный, это они виноваты, бандеров. Мы-то причем. Мышка, как говорится, ни при чем, да? 7.40, тролли валит, а мы тут ни при чем, да, <с element> Ой, бляха. Военные врачи научились восстанавливать конечности после минно-взрывных и огнестрельных ранений. Новая технология позволяет создать для каждого пациента индивидуальный трехмерный имплант. А затем имплант присоединяет к телу при помощи элементов костных тканей, выращенных из стволовых клеток раненого. Больше того, вот это об этом злой эколог говорил, вот этот текст я прочитал, сейчас еще прочитал, осмысленно. Ведь он текст написан, ну, где-то 60-х годов словами, чтобы это mm -hmm. поняли все. А как оно на самом деле работает? Хрен вам, кто расскажет и покажет сейчас. Ну, чтобы поняли все. Стоваловые клетки, да про них уже с 70-х годов говорят. Импланты, ну, протезы те же, ну, какая разница, он силиконовые импланты, все это все прекрасно понимают. Простым, даже примитивным языком сказано, что мы научились приращивать руки. Вы понимаете, это какой прорыв на самом деле. Отращивать заново и скреплять телом живым. А Как это? С помощью чего это делать? Какие эти 3D... Недавно он только... Мы распечатали принтер... на принтере сердце какой-то хомяка или крысы. Вот такая маленькая какая-то хреновина. Какие-то прослойки кожной этой самой мышечной ткани начали вроде бы как печатать, если это не вранье. А тут там мы руку можем при... пришить с помощью там... Раз-раз и готово, как говорится. Видите, вот пространство меняется, но вот, к сожалению, вы видите, как этот самый, как это делают, да, вот эти вот подонки, вот эта мразь да, это, да? Через воду. Ведь мы, мы же говорили о чем? Вот это все э, мир новый создать, чтоб оно, чтоб оно мирно, гуманно, быстро, легко, без всяких этих самых, но народ от рогом упирается, вот хочется деньги, блять, им оставить хочется, пиздюлины, чтоб обязательно выхватывать, блядь, вот, ну вот хочется и все, хоть ты тресни, а пространство, оно ж как это самое, оно ж чувствует ваше э, целеполагание, ваше желание, да? И вот основная часть народа населения, вот этих плебеев, вот этой говномации этой, блин, оно не верит, что может э, захотеть хорошего, и мир ответит э, многократным усилением, да как говорится, э, в царицей тебе это восполнить. Поэтому пиздюлины получаются без войны вот никак не этот самый рывка да. нету в технологическом этом вам это. втюхнули вот это по голове прошли, что Бубульгум написали там написано, что 4 кобылы бегут, блин, и бегут и прибегают там голод и прочая хренотень а там написано 5 кобыл на самом деле блин, понимаете? а об этом никто не задумывается вот почему эти колесницы на этих всех этих самых да дворцах и прочих этих самых стоят, тоже об этом не задумываются перевернули все это самое впихнули в эту мототень, да? вот Поэтому давайте все-таки перейдем в новый мир безболезненно. Ну, ну, сейчас давайте вот это самое. Пусть это все дело прекратится, пусть народ захочет войти в новый мир. Без кулежа, без вытья, без этих э, страшных приключений. Вот еще один. Опять же, насколько глупо, видите, привычка веслоухих фотографировать даже собственную сраную жопу в туалете, играть с ними злые шутки. Так и этот раз готовили постановку с якобы убитыми злыми русскими на мирных жителей Хрессони, а получилась та самая сраная дупа. Опять как то видео, где пенсионерку с пронзительным взглядом, кстати, слушали сегодняшний, как раз, слушал же старый этот самый, ну и тут вот опять, опять пофотографировались, какие они загримированные, несчастные, ранутые, ну даже не ранутые, а тут уже он труп убитые уже даже, вот понимаете, любительницы этих самых, селфануться, поржать, и все такое прочее, да, вот, пожалуйста, вот, подставились сами, да. Вот, ну, вы Но вы же поймите, дело в том, что, понимаете, если вы вас желаете, вот, что вы будете с такими кровоточащими, рваными ранами, кишками наружу, вы же рано или поздно напроситесь на все это дело. Оно так и осуществится. А потом, ой, я же просто актриса, я играла, это все ж не за правду, я ж. Вообще меня наняли, это все да. такое проще. А нас зашло, А мы ну, не а это самый. Да, Нет, тут зашло. поймите. Э, поймите, дело в том, что пространство, оно отвечает э, или самому опасному вашему желанию, самое страшное, что у вас. Ну, вот вспомните эту книгу, фильм этот «Солярис». Вот, внутри, что у вас там находится, вот это вот. Или то, что вы задавливаете, чего вы боитесь, сильно боитесь. Или вы яркое какое-то желание. И пространство вам обязательно ответит вот этим, воплощением этого. Ведь дело в том, что все мечты, все просьбы, все пожелания, они все осуществляются. Но, как я еще говорил, в 2014 году, вот мы разговаривали с сыном, елы-палы, все воплощается, абсолютно все желания. Но, блин, вы понимаете, с таким довеском, что лучше бы оно вообще не воплощалось. Поэтому задумайтесь и понимайте, чего вы хотите, чего вы выпрашиваете. Не нужно выпрашивать чего-то плохого, страшного, ужасного, каких-то этих самых. Типичная Одесса. На поселке Невцвета уже 15 часов. Почему мы одесситы должны страдать из-за того, что во Львове бандеровцы не могут скакать в темноте? Я же правильно понял, что мы отдаем нашу энергию им, а они приходят и ломают наши памятники, нашу культуру, наш язык. Для чего мы это делаем? Ну, такая нет, вот да? уже... русский язык, наше все это дело, и вот бандеровцы какие-то, которые там. Вот. А наверняка во Львове тоже есть нормальные, адекватные люди, нет, думают, блин, откуда эти с гор они спустились, ну, да. вот эти вот нет, нет, да. вот нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, году видел таких вот э, существ, нет, они совершенно на человека похожи, но смотришь на них, а это нет, я же видел на самом деле. Я общался. Их даже допросить толком нельзя. Потому что она не по русски, Оно... не умеет, по украински на самом деле. Она вообще, блин, не может двух слов связать. Понимаете, вот такие вот с такими существами. И их сюда загоняли массово. Вот, пожалуйста. классная пожалуйста. иллюстрация. Вот. Очень, так сказать, долго ждал нечто похожего. Как, собственно, вот эти все революции, оранжевые, эти, как они, с помощью чего они производятся, да? Масс медиа соцсети. Вот так вот манипуляция, марион. Театр Карабаса-Барабаса. То же самое. Видите, театр, общем, То же самое только на другом уровне. Видите, можно смартфоном можно пользоваться для того, чтобы с кем-то пообщаться. А могут тебя использовать как какой-то тупой, безмозглый инструмент. Вот это очень классная фотка. Ну, этот, Бундестаг. Бундесархив, это... Бундесархив, да. Июль 41 -го года. Вот. Север России что там наступление а, через латвию. наступление через латвию вот, И вот видите сорок первый год да ну уже не там не тринадцатый не семнадцатый не там какой когда показывали вот эти псевдотипа типа столбы да, на которых опять же мы не видим массового количества проводов, проводов. которая идет сюда которая идет туда вглубь вот но они есть сорок первом году а это шукланов если смотреть на это передатчики беспроводного, вот, это вот атмосферного, атмосферного электричества или подобного электричества. Да. И видите, а говорят же нам как, что даже эти альтернативщики, вот типа Чукланова, говорят, что это было до революции, да. что, что все что там, там большевики сломали. уничтожили, что это было ну, там 19 век, вот, возможно, это было в настоящей истории. Это было. Вот, пожалуйста, блин. О, документально этот самый, Уже да? 41. -й. 41. -й, значит, что эти самые? Немцы там, Якобы, да, Вермахт этот наступал. Для чего наступал? Чтобы это уничтожить, да? Вот. Или наоборот это защитить, а получилось, что ни хрена не получилось защитить. Поэтому масса вопросов. Но вот, пожалуйста, оцифровка вот этих всех архивов. Вот она выкладывается. Пользуйтесь. Ну, это пользуйтесь. что Опять же, прекрасно, что это появилась эта фотография. Но опять же, это же действие в том числе и наши проявляется в прошлом все более ближе к эти технологии, о которых говорят это это уже сейчас не работает типа атмосферное электричество, потому что там ну в общем газ отразился от этого самого от атмосферы Венеры и все такое прочее, а почему не об Ну потому что людей переучили, им сказали Люди электричество бегает по проводам и больше никак и все блин а в 41-м оно бегало без проводов. еще бегало, да. И что это забыло было И в 41-м, не в 14-м, не в 13-м 1900, не до революции, там, 1800 какие-то годы. Приближается, это все, уже, все ближе к нашему времени. И, И надо, воплотиться, а до в итоге... Оно приблизилось настолько, а да. не вот это, конечно, этот самый, БМ, э, БМПшка какая-то с какими-то фашиками или эсэсовцами, не суть важно. А что вот типа как этого, Михрама Кише, вот, что у всех будет обыкновенная эти самые комната, да, в которой будет оборудовано такое спальное или отдыхающее место. Зашел на 15 минут отдохнуть, да, и все, вышел оттуда. Молодой и красивый, Здоровый. или молодая, красивая, ну, кто какого полу. Вот.